Всем привет! Это то самое место, где мы в апреле снимали поломку полуоси, когда мы поехали на сороковых колесах, испытывать сороковые колеса. А сейчас май, правда, 2014 года, и мы небольшой компанией выбрались в лес, в горы, но не для того, чтобы порубиться или испытать автомобиль, потягать лебедку мы едем отдохнуть отдохнуть от городской суеты отдохнуть в свежий горный воздух и вот так потихоньку выбирая дорогу движемся ищем место, где мы будем ночевать автомобиль стаскивает вниз по склону по раскисшей земле но если выбрать правильно траекторию, то можно ехать. Что мы делаем? Лес уже совсем не тот. Совсем не тот, который был зимой. Он уже просыпается медленно, но уже чувствуется во всем дыхание природы. Весеннее дыхание. Вот и муравьи уже проснулись, восстанавливать свой дом. А мы в поисках более удобного места для ночевки. Хотелось бы, чтобы не было воды, чтобы был красивый вид. Вот. Колесим по полянам, которые полностью залиты водой. Вода стекает со склонов. Такое чувство, что лес умывается, пытается проснуться после зимней спячки. Наверное, оно так и есть. Пройдет еще неделя-другая, и весь этот хлам, который сейчас отнаружи, он будет закрываться травами, цветами, зазеленеет мох, набухнут почки. А сейчас, сейчас этот он только открыл глаза. Двигаясь дальше, ближе к вершине, снега становится все больше, и мы уже думаем, что мы не сможем найти место. И нам придется где-то вот расположиться на вот этой водяной подушке. Удивительно, но в эти моменты совершенно забываешь о тех заботах, которые тебя ждут в городе. А вот и островок, который мы искали. Везде бежит вода, люпает вода, снег, снега полно. Да, кругом, кстати, вот следы э, пребывания животных. Вот он наш островок, абсолютно сухой. Кругом вода, а здесь сухо. Можно сжечь костер, поставить палатку, вот так расположиться. Не подняться? Не подняться? Но ну, говорили на этом О, как это? Экстрим клуб. Они говорили, что не подняться. Нет, ну мы почти нам осталось, короче, 40 метров 40. Не знаю, как это. А вы с ночевой туда собирались, да? С ночевой Нет. мы вокруг этого уже проехали, да? дорога кайф. сказка А, вот это нормально, да? Это вообще кайф. Вот так вот кайф. Снег, наверное, самая тяжелая получается. А там, что тяжелым в вот просто там убираешься, и все. Ну можно про это не езда, Не езда. Не езда, да. Сейчас он промокнется. Да там говорите у тех еще меньше, а они как бы что там новички, да? Там новички что ли вообще парни? Нет, не новички просто бухали много вчера. О, сейчас выходит. Сейчас все выходит? Нет, это было бы давно вышло. Вместе с силами. Спасибо. Они тоже столько было. Спасибо. прикол, ехать, видишь, а мы крадемся тихонечко, нам газовать нельзя, иначе вот здесь вот тихонечко потыкался, потыкался, раз проехал там, ну то есть, хе, наоборот, а тихонечко... Раз, тихонечко получается, ну, я и говорю, а здесь тихонечко, и так слегка прицепил, так вот и тихонечко, тихонечко. Мы-то ожидали, что снега уже не будет, мы хотели сегодня мы на Нургуш, мы хотели на Нургуш ехать, а нам говорят, вы чё, там снега до дохерища. Что там делать, но много. Кого? Новый снега наверняка. Ну вот и говорят. А мы ездили один год. Мы ездили 9 же мая, Серега, да? На Середиху-то? На Середиху, когда с Ленаром, что ли? Нет. А, с, да. с, с этого. С Тюлюка-то? С Тюлюка. 1 мая, 2 мая что-то такое было. Ну, а, 5, -го 5 -го мая. 5 мая. До купался дом. я там еще. Да, до 9 мая было. Пойдем, даже давай, содержишь. Э, ну давайте, удачи вам. А ну вы самое сложное проехали, получается. Какие Двери, все прос... медведи проснулись, которые, я а, не знаю, Серега, где... главное, чтобы медведи эти не пришли ночью нам мстить. Давно сыпаться на ходу не будет. Во свиньи! Показал вот так вот Я, конечно, наверное, этого делать не будем, но у меня желание попробовать завтра подняться туда. Появилось прямо. Не куда-то там поехать покататься, а что кататься? А вот именно попробовать туда лучше ну, и подняться, конечно, конечно, это. Вот наш замечательный я ужин. Так, как ночью, но я сейчас хочу, чтобы кушать и костерок горел, чтобы вот так. Антураж хочу такой. Сань, давай ты ешь, ты елка, остынешься, а ты вкусный. Да, Сейчас он горячий, все равно по-любому сейчас. Там что-нибудь ешь? Блин. Блин, Блин. топор класный, мне не нравится. Вообще а все классно. Перецы, соль, не знаю, какой прижавы у тебя тут не было. Вс. Все нормально. Сходи-ка. Отдувает такое. А, отбивает. Разве стой? Ко что? Так будет все классно Все равно, утром мы решили проверить, насколько сложная дорога до вершины. Мы отлично отдохнули, чувствуем силы и начинаем двигаться к вершине. Снега становится все больше и больше, где-то можно проползти тихонько, где-то только с разгону вот так вот пробивает этот рыхлый снег. Снег настолько рыхлый, что кое-где видно следы зайцев, которые полностью проваливались и скребли брюхов. Это нереально просто вообще Сзади до скажу. вершины Кранец? осталось 100 метров я сейчас про блог про, про, про блоге. Да, <laughs> до 30. вершины осталось 100 метров по вертикали <laughs> но мы потеряли да. дорогу так бы мы так бы мы конечно доехали вообще спокойно а, не однозначно. не считая на то что снега тут метр блин <laughs> вот если бы на дорогу доехали в общем осталось 100 метров и мы решили оставить это, затею. эту затею оставить и пусть кто-нибудь другой побеждает. Мы решили, мы решили удовлетвориться тем, что получилось. Все, фотография на память. Прикольно, но путь домой оказался более сложный. Два раза мы разбортовались. По-моему, две стороны. Слушай, колесо как-то капец. Сейчас их, его срочно надо доставать, он сейчас везде загнется так. Вообще очень интересно. Гора называется Юрма. И с башкирского языка Юрме означает не ходи. И сколько мы вот сюда ездим, да. у нас Частенько происходят всякие вот такие мелкие и не очень мелкие неприятности. Ну, внутренняя часть, по-моему, на, на месте. По-моему. Внутренняя часть. Сейчас мы его натянем. вода попала, попала, чеснок, дисбаланс. Что теперь делать? Ничего такого. Доедем, главное отсюда уйдем. Давай, не. Сами, потеряй это. Как... Ну, да, не откуда. до города бежать пальцем держать. Там, включи этот сам компрессор. Знаешь, ты чувствуешь, что сейчас сама Ну, она сейчас уже все равно, вот, абсолютно. По-любому сейчас. Вс ⁇ Сейчас сядь, сядь, я вижу, что Я, Шлабо -шлабо. Не, не, не, как я слышал пальцы ломала сразу падать на него пару раз дрогнешь но америкосовский блин <с> НАТОВСКИЙ ХАЙДЖЕК блин. Они там наверное, хамера сейчас в этом, на Украине джей, джей сейчас вот таким вот Хренью такой вот. гады Знал бы, что, я что я они это... на Украину придут, я бы не купил этот домкрат у них блин. Не успели забортовать переднее колесо, как разбортовалось заднее Буквально через несколько минут Ну это была последняя неприятность В этом случае, как бы, часто показывают, что одевают с помощью взрыва по крышку, но в этом случае это не обязательно, когда она плотно сидит на диске, то вполне хватит и компрессора. Ногами-то Ну, в общем, получилось как бы неплохо скатались, если не учитывать то, что я потерял флешку с самыми классными кадрами, которые я делал ночью. Вот и думаем, сейчас обратно ехать или придется, наверное, съездить и еще раз повторить. Без вариантов. Лышку не жалко, вот съемку жалко. Лошара. <музы> <музы> Лошара.